Привет! Сейчас э, отвечу вам на самый популярный вопрос, это как мы работаем в условиях ограничений. Хочу с уверенностью сказать, то, что у нас есть все э, способы работать дистанционно. У нас есть наш интернет-магазин targ.me, на котором вы сможете спокойно выбрать товар, выбрать оплату и мы вам доставим в самые кратчайшие сроки. Все работает просто. Выбираете товар, выбираете способ оплаты и мы в максимально кратчайшие сроки доставляем вам товар. Хочу еще сказать то, что все товары есть в наличии, все у нас на Кузнецке, вы сможете спокойно это все получить быстро и надежно. Еще у нас есть одна функция, вы можете воспользоваться нашей мастерской. Мы также сможем забрать у вас ваш аппарат и также привезем ваш аппарат абсолютно бесплатно. И по всем вопросам обращайтесь в нашу горячую линию по номеру 8 800 722 13. Повторю еще раз, 8 800 722 13. Так что не болейте, не забывайте про нас. Пока!